Поэт, доцент литературного института, эксперт конкурса Плето Господне и просвещение через книгу. И первый вопрос, Сергей Сегодня молодежь все время проводит гаджетка. Нужны ли еще книги сейчас и будут ли нужны в будущем? Я думаю, книги в любом случае будут нужны и спустя три и четыре поколения. Просто вопрос в том, как они будут выглядеть и в какой форме они будут. Когда-то книги были написаны на камнях, на стеллах великих фараонов. Когда-то они приобрели вот привычную для нас форму. Они издавались, может быть, не на бумаге, на пергаменте, на папирусе. Но от этого они не перестают быть книгами. Также не перестают быть книгами электронные устройства. Так называемые электронные книги, читалки, планшеты... Это остается книгой, правда, уже лишенной переплета. Невозможно преподавать, закладывать какую-то глубокую информацию, только опираясь на видеоряд. Это напоминает каменный век, когда действительно даже не было ни иероглифов, ни петроглифов, просто были картинки. Это не передает оттенков, язык точнее, чем изображение. Он для этого, видимо, и сделан, чтобы быть точнее, чем изображение. Но ваши студенты все-таки проводят время больше с гаджетами или с бумажной книгой? Наши студенты, литературного института это особенная каста в студенчестве. И в московском, и в российском. Это люди, которые решили, что они будут верны книге, что бы с ней не случилось. Они поэтому и пошли к нам. Может быть, у кого-то и есть какие-то, наверное сомнения насчет будущего, особенно насчет своего будущего и насчет будущего цивилизации. Конечно же, это и из их стихов понятно. Мы все сомневаемся, а вдруг не будет ничего? Этот страшный вопрос себе задают даже молодые. Они выросли, в общем-то, во время, которое можно назвать отчасти пост-апокалиптическим. С нами слишком много всего произошло, чтобы не замечать этого. Поэтому они читают, им это задают по программе. Потом сверхпрограмма, у них присутствует весьма хаотическое чтение вот этих феноменов, которые вдруг проносятся над нашими книжными головами. Но наши студенты никогда не следуют общефедеральной книжной моде. То есть появление бестселлера никак не раздражает спокойную гладь нашего водоема. Никак. Бестселлер это нечто коммерческое, нечто поверхностное. Это почти всегда какая-нибудь ерунда, мимо которой лучше, через которую лучше перешагнуть, мимо которой лучше пройти. Сейчас бывает, что слышат жалобы, что молодое поколение не может осилить войну и мир, и все-таки читает меньше, так это или нет. Насилить войну и мир почас сложно и среднему поколению. Я, вот вступив в этот возраст, понимаю, что, в общем-то, различия между моими двадцатью и 40 годами минимальны. Мне в 20 было сложно выделить подряд несколько вечеров, чтобы одолеть эпопею. Но я сделал это потому что. Ну, это, это напоминает такую службу в храме. То есть она долгая, ты знаешь, что она кончится часа через три. Ну, ты стоишь. Вот, и я также отстаивал. Да, это было принято. А теперь, теперь люди, наверное, вынуждены запираться друг от друга, чтобы почитать. А когда вы сами полюбили книгу, чтение? А, лет с двух. Это была замечательная традиция, отец ее придумал сам. Он приезжал домой через метро Киевское, Большой круглый вестибюль с колоннами, между которыми были книжные развальчики. Отдельный развальчик был с журналом «Колобок» и книгами издательства «Малыш». Вечера не проходил, чтобы отец не купил копеек за 26-27, не какую-нибудь цветную яркую книжку. Или журнал Колобок три раза в месяц, по-моему, он выходил. Момент, когда щелкали замки портфеля потрепанного, и оттуда в газете аккуратно запакованный доставалась какая-то яркая детская штуковина, мне не, не забудь никогда. Наверное, это, это вот тот самый стержень, то самое определяющее. Эта любовь к книге, сперва вот такой шуточный, веселый, рассчитанной на детское восприятие, а потом... Переросшая в вот, любовь там, к, к фантастике. Причем фантастика, которая не, не современник мне, это 50-60-е годы, советская еще. Потом зарубежная, потом приключенческая повесть как таковая, ну, все эти Майнриды. Понятно, да, там, Джеки Лондона. А потом, в общем-то, все вот это из какого-то притока вытекает в общем-то большой океан словесности, где не видно ни берегов и порой даже не видно островов. Интересно, да, какая книга произвела на вас наибольшее впечатление и изменила вашу жизнь? В редакции Xlibris несколько лет назад мне задавали этот вопрос. Я постарался ответить честно. Результат, наверное, не порадует никого, но был такой писатель Мартынов. Он написал, по-моему, роман Звездоплавателя. Я сейчас могу даже фамилию перепутать, потому что, ну уж больно как-то. Вот он написал этот роман, огромный, толстый. Это была первая, наверное, толстенная книга, которая ко мне попала. Это была кандовая советская фантастика о том, как наши на нашем планетолете, тогда еще так называлось, отправились на Марс или Венеру, неважно. Там были еще американцы, трагически погибшие, на которых наши спасли. Вот, потом они отправились еще дальше и так далее. Кто-то там из них умирал, кто-то возвращался на землю. В общем, это была толстенная книга, которая прочитал с наслаждением именно потому, что вдруг эти эпизоды, складываясь в огромный вот этот том, убедили меня в том, что я вообще умею читать. Не вот маленькую книжку, а большой роман, что я серьезный настоящий человек. Это было таким поразительным ощущением, что я прочел быстро довольно, за несколько дней я одолел роман. Точно так же, как мои родители иногда вот, они, там, открывают Голсоурси или там, «Мапасана». Вот, я похож на родителей. Я такой же, как они. Это очень важно. Вот, когда тебе девять, это очень важно. И вот, вот эта книга изменила как-то вот мое ощущение. Потом было множество тех, которые… Вот, Брэдбери меня потрясал. Тоже фантаст, кстати говоря. Но, конечно, это, это не совсем так. Брэдбери – это писатель, один из лучших писателей для меня 20 века, потому что он умел передавать состояния, которые в 19 веке передавать не удавалось. Джек Лондон с его романами потрясал меня. Он уже не фантаст, он уже просто приключенческая пояс. Но все эти книги, потом я наконец нашел креп, довольно спрятанную, замаскированную почему-то в родительской библиотеке книги, книгу английской поэзии в переводах русских ну в русских переводах я открыл поэзию впервые это были самые различные переводы хоть Леви хоть Маршак, нам, неважно даже вот недавно скончавшийся Топоров Леонид там блистательные переводы его И, где-то лет 15-16 я стал понимать силу поэзии. Вот. Э эти книги, они, конечно, безвозвратно отдалили меня от того, в общем, советского ребенка, который мог бы получиться, да, если бы этих книг не было. Кем бы я был? Ну, обычный. Я не говорю, что я сейчас не обычный. Обычный парень с техничным уклоном. Семья была технари. Но литературу любили преданно. Кстати говоря, в семье, где множество инженеров, любит литературу совершенно особенной любовью. Трепетной. Не зная о ее внутренних механизмах, осклогах, дрязгах, которые порой в этом сообществе бывают. Любит ее на расстоянии, но очень трепетно. Вот примерно так. А когда вы сами стали заниматься литературным творчеством ощутили эту тягу к написанию из Ну, лет. 17, у нас был выпускной, и я написал шуточную оду учителю физкультуры. Вот он очень много как-то значил в моей жизни. Такой, знаете, типичный солдат, капитан ВДВ, вот резкий, рыжий, бородатый, вот очень смешной, конечно же, но и мастеровитый. Я написал ему оду, и попробовал вот себя в стихосложении оду. Была... Не просто шуточная, она была плохо сделана, вот. но прочел я ее с большим воодушевлением, как некогда, может быть, Александр Сергеевич читал, но у него были совершенные стихи, их учили этому, а меня это никто не учил, у нас не было такого предмета стихосложения, хотя школа была довольно лицейская, так по духу. Вот Когда-то вот Александр Сергеевич читал Державину, я читал вообще Залу, но прошло, прошли годы потом, и я понял, что я могу это делать. И уже лет, наверное, да, в 22 года я поступил в литературный институт. И отучившись там. Еще отучившись там, я не совсем понимал, что такое литературное творчество. Но что это такое там подборка в год, 12 стихотворений или 10. Это, это еще не та работа, которая должна быть. А после института я уже понимаю, что да, вот как нужно работать. Иступленно. Да. Звоня друзьям и отвлекая их от важных дел, говоря, что ты переставил страфу. Вот. Я не делаю так, но примерно вот так, так это нужно советоваться. Там, пересылать друг другу эти стихи. Ну, так делали. вот Сейчас же это намного легче, чем письмом где-то 30 лет назад. Нет, просто вот Следует волноваться о том, как ты э, выглядишь в тексте. Может это единственное, о чем следует волноваться. Все остальное – это нечто, проносящееся над головой. А как складываются ваши книги, стихи, сборники? Механически. Я плохо, наверное, работаю над последовательность, концепция. Это у нас очень любят. Вот, я переставил, я изменил порядок, вот здесь чего-то не хватает. Нет, у меня, в общем, довольно механическая такая технология сборника. Вот он и есть сборник. Вот две недели назад я начал очередной. Ну, сдал предыдущий в печать и начал очередной. Как он будет там тасоваться? Да я думаю, просто как календарь. Вот, перелистываешь его. 13 декабря. Строка. 17 декабря. Первая строка. Название какое-то. По 30-е напишешь. Потом вот эти вот праздники, там, потом пойдет январь. Наверное, так. И можно несколько слов о ваших книгах основных. Вот о чем они, кто может быть, не знает ваше творчества? Да вы знаете, как основные можно выделить, наверное, книги вот последних лет. Там. У них такие всегда странные прихотливые названия. Прозой я практически не занимаюсь, переводами тоже, хотя есть и то, и другое, и третье. Главное, о чем я думаю, это стихотворение. Как только набирается их сотня, вот появляются такие вещи, как там... Ну, это можно увидеть, там, если напрячь поисковики. Какой-нибудь апостасис, какая-нибудь там, что у меня еще там было, беглый огонь. Сейчас книжка будет называться вот «Одиннадцатое стихотворение «То, что всегда с тобой». Я, я искал название до того, что я просто обратился к своим друзьям. «Помогите найти название». Они, один из них, мой ученик из книг «Литн сказал, Сергей Сергеевич, а что здесь думать? Вот у вас в последнем стихотворении есть такая строка «То, что всегда с тобой». Ну, почему такая? Почему ей можно назвать книжку? отсылка к Хемингуэю, праздник, который всегда с тобой. Ну, наверное. Хотя, интонация совершенно другая. Честно говоря, вот для меня в, это, в этой вот фразе звучит и усталость от поэзии. Да, так, такое чувство тоже бывает. Вот от нее устаешь. Она вот действительно, это действительно то, что всегда со мной. Я... Первое, о чем я думаю, когда я открываю глаза утром, это о том, какие строки с ночи у меня были, есть у меня что-то или нет, это как вот выйти из дома голым или одетым. Если ты выходишь голым, без какой-то строки в голове, если ты не записал ее в телефон, ты по пути пытаешься лихорадочно что-то придумать, потому что ну, нельзя начинать день в вакууме. Это Образ жизни, который очень трудно осознать, но это так. Вот вечером ты тоже суммируешь, а что ты, собственно, за день сделал. Вот помимо там, основных служебных обязанностей, а сделал ли ты что-нибудь для своей строки. Заглядываешь в телефон. Там плохо. Ну там плохо. Там ну нельзя так писать, ты думаешь, и стираешь. Вот, зато взамен вот того, что ты стер, тебе может там через несколько часов прийти что-то. Тогда нужно открывать глаза, даже если ты спишь. И записать в телефон. Убогая жизнь, правда, я понимаю. Я знаю, что несколько книг вы вот передали в библиотеку из совета. И одна из книг называется «Со Христом». Можно о ней несколько слов рассказать? А это и есть самое значительное из того, что я создал. Это самое, наверное, характеризующее меня и, может быть, время отчасти книга, которая не связана, слава богу, почти с поэзией, потому что это отдельная какая-то категория. Это публицистические, критические заметки за долгие годы. И вот эта книга как раз о, говорит о самом главном, наверное, превыше, наверное, даже поэзии. Она говорит о воцерковлении человека. Вот этот долгий процесс превращения, в общем, ну, мальчика, скажем так, из семьи атеистической. И не потому, что они вот были воинствующими, воинствующими, безбожниками, а просто, ну, вот страна была такая. Вот она практически на половину, может быть, да, кто-то тайно верил, я понимаю, у кого-то были какие-то, да, еще оставались там семейные предания. Люди оторваны от корней. Люди заняты вот техническим своим делом в течение десятилетий долгих. Им было, видимо, они только под конец жизни стали о чем-то задумываться. Отец говорил мне, знаешь, я не боюсь ну, смерти, я не боюсь. Наверное, это все ерунда. Вот Мать перед самым концом, за несколько секунд до, подмигнула мне. Я не знаю, что бы я делал, если бы она не сделала вот так, дескать. Ничего, ничего. Они мало чего боялись, вот в отличие от меня. И как парень, вот родившийся в такой семье, может прийти к Вере, каким концом, какой палкой они меня туда подшвырнули уже после того, как их не стало, я не знаю. Но спустя три дня после того, как мама не стала, я пьем за телефоном позвонить и понял, что звонить уже не позвонишь. И я с рыданием метнулся в церковь в ближайшую. Она, потому что я шел на занятия преподавать, была за Литт Все ее знают, это шатровая очаровательная церковь. Я метнулся туда, там никого не было, меня там поняли, меня там приняли. И это было не первое мое метание туда. То есть были еще какие-то там шаги, которые все это подготавливали. Ну вообще, честно говоря, вот сопоставляете огромные знаки, удивительно ощущать. В конце концов... Ты приходишь к тому, к чему тебе предназначено прийти, и сшиваешь э, оборванные нити, э, срок которых долгие десятилетия. Долгие десятилетия. Вера начала иссякать, э, как мне рассказывала бабушка, еще когда она была маленькой. То есть в начале 20 века. Было и шутовство в семьях, причем дворянских семьях, где, в общем... Да, казалось бы, они хранители и веры, и любви к родине. Нет, там было шутовство направленное. Ну, не то, чтобы там иконы они там обливали краской, но там было определенное такое вот отношение, что, дескать, это уже все отжило. Мы другие. Они так думали. В семье его отца было по-другому, например. Они у них, несмотря на весь атеизм и красное командирство, они спускались в подвал, где был полуврыд в землю под домом большой каменный армянский крест Хачкар. И было ритуалом, было традицией тайно спускаться туда и промывать его чистой родниковой водой. Тем они выражали уважение к времени, которое вот прошло. И, и со Христом это не, не просто какой-то узелок, который я взял, вот поднял эти нити и связал. Это, в общем, мое приношение, видимо, этой жизни, поскольку я предчувствую, что мало что из стихов там уцелеет вообще и попадет куда-нибудь, в какой-нибудь отбор, запомнится просто. Они длинные, нудноватые мои стихи, ну что делать. А вот это, это действительно дар от чистого сердца. Я принес, конечно, из комплиарь книжки в «Наводичьем настырь», где меня э, крестили, подарил. Вот, разумеется, в нашей библиотеке это будет. Я очень рад. Да, очень интересно. И следующий вопрос, немножко такой философский. Как, на ваш взгляд, связаны творец и творение, писатель и Бог. Человек ведь действительно, эти кстати, Создание экспериментальное во многом, если уж смотреть с естественно-научной точки зрения. Некоторые э, его такие палеотивные или наоборот противоположные свойства вызывают большие сомнения с точки зрения просто инженерного мастерства. Но, но тем не менее, э, мы модели, действующая модели, действующие модели, модели какого-то совершенства. Могли бы достичь его, наверное, если бы не были, не были обременены чем-то вот изначальным, какими-то заданными свойствами. Писатель пробует не подражать даже Богу, а какую-то его черту творческую. Я даже не знаю, как подобрать глагол. Вот эта черта, само творение осуществлять, причем осуществлять его постоянно, писатель пробует даже не копировать, а в самом себе возродить. Помните, у, есть такая новелла у Борхеса, такой-то такой-то автор дон кихота вот писатель пробует повторить дон кихота но написать его заново я так и не понял в чем дело но это вот такое тонкое свойство писатель не властвует над тем что он создает и в этом он очень похож на господа